транслятор твори свою магию попробуем Элсин, мне сказали, что вы с братом решили поехать в Сетл. <свист> Бетти, я лучше перезвоню. Ладно. Будь осторожен. Удачи. <свист> Ладно, пока. Ну, держись, еще немного. Хватит уже! Опять руку свело. Да, всем Ладно-ладно, давай. Дер... Держу. Спасибо за помощь. Зацени. Ого! Ты привыкаешь к новым, новым симптомам? Да. Единственный минус только в том, что... Нет. Нету минусов, это просто офигенно. Правда? Нет минусов? А как насчет тех вооруженных ребят? Вон там, видишь, тебя ждут. Не минус. Ну-ну. Короче, пока непонятно. Может они тебя и не засекут, ведь ты же необычный биотеррорист. Обычный? Не-не, если ты. Про баранов, которые выстраиваются в очереди перед сканерами Нет, Реджи, я необычный. Ты ладно. видел меня на мосту? Да видел. мы их на разу а делаем А давай сначала попробуем мимо них тихо пробраться Как тебе план? Чтобы нас потом не искали по всему городу Ну ладно, ладно Ладно, давай по-тихому, как скажешь Обещай, что будешь вести себя спокойно и сдержанно Тебя это правда волнует? Может, парни из Деза и не такие сильные, как ты, как настоящие биотеррористы, но их способностей вполне хватит, чтобы тебя прихлопнуть. Знаешь, ты испортил мне все удовольствие от поездки. Сколько я был в отключке? Неделю. Ого! Так Дез поставил все это за. Да. Они не скучали. Значит так. Когда пройдем, я загляну к друзьям копам. Может удастся получить доступ к базам данных. А ты пока сиди тут и не высовывайся. Они могут занервничать, если я приду к ним с биотеррористом. Ладно, босс. Это зарегистрированное оружие. Я из полиции. В автобус не пускает, с друзьями не знакомит. Толсин, беги! Нет, нахрен! Вредно держать все в себе! Толсин, не высовывайся! Не учи ученого! Рэч на башнях! Вижу! Горожане ни в чем не виноваты! Я? Я зашибись Как ты и сказал, сижу тихо Ладно, не привлекай внимания Я позвоню, если что найду Погодите! Я вас не трону! Немедленно расходитесь по домам, или мы откроем огонь! Нам разрешено применение оружия... Какого хрена? Вы же должны защищать их от меня! Делсин, я получил доступ к базе данных. Короче, глаза и уши у Деза повсюду. Ну, тогда выколем эти глаза и отрежем уши. Так, вижу тебя на GPS. Рядом их мобильный штаб. Если выведешь его из строя, им будет гораздо сложнее за тобой следить. Мобильный штаб, понял. Слышь, а как я его узнаю-то? Это такой большой бронированный фургон с телекоммуникационной аппаратурой на крыше. Нашел вроде крутая тачка с огнями и металлической хренью наверху. Так, хорошо. По краям должны быть панели для вентиляции. Их надо разбить, тогда ядро перегреется и откроется. Ладно, разбить боковые панели. Помни, нужно найти и уничтожить мобильный штаб. Это облегчит нам жизнь. Как это приятно? Нашел источник питания. Он должен быть на крыше. О, а вот и ремонтник. Я люблю парней поменьше. А Ставки-то повышаются. Поэтому люблю парней поменьше. Ставки-то повышаются, поэтому люблю парней поменьше. Это то, что нужно. Бензин кончается. Тут вот о чем подумал. У бойцов Деза бетонные способности. Поглоти силу кого-то из них и пошли домой. А если не сработает, значит ты ошибся и тоже можно идти домой. Ну что, кабан? Setup Setup, setup, set, setup, set, setup, setup, set, set, setup, set, set, set that, set the set, setup, set, set, set, set, set, set up, set, and then. Обязаны церковь, за об этом Типа не не Что ты свет усмирил? Раза. ну получилось Эх, не успел Дес налетел со всех сторон тогда вали оттуда да гениальный совет Слушай, Реджи, а твои друзья-копы? Случаем не в курсе насчет этих ретрансляторов? Да их понатыкали по всему городу. Полиция Сиэтла за ними приглядывает, потому что Дез так и не объяснил, зачем они нужны. А ты можешь выяснить, где они понатыканы? Ну да, я же сказал. Скинь мне тогда координаты на телефон. Чтобы ты высосал из них новые силы? Обойдешься Вот оно ка. Родной брат хочет, чтобы на бой с ультрамега-биотеррористкой я пошел не в лучшей форме Я такого не говорил Ладно, тогда не буду откладывать Рвану прям сейчас к Августине, чего тянуть? А там уж как повезет Ладно, ладно, хватит Ты только не лезь к Августине А я сейчас вышлю координаты Спасибо, Реджи, ты самый лучший брат на свете. <свят> Нет, лучший брат на свете запер бы тебя в шкафу в Сэммонбэй до конца твоих дней. Вряд ли шкаф долго продержится против проводника, но спасибо за заботу. さまやの Реджи, те ретрансляторы, которые мы видели по пути сюда, наверное, уже покоцанные были, а то этот плотно запечатан. Вряд ли Дэс одолжит тебе ключи, так что придется как-то сломать защиту. Ну, к счастью, ломать я как раз здорово наловчился. приложите палец к сканеру. Обработка. Да, я проводник. Us Знаешь, с учетом того, как быстро я прогрессирую, еще одна-две новых силы, и уже можно штурмовать ее замок. Ну, конечно, не задавайся. Она недавно у тебя на глазах развалила стальной мост. Надеюсь, ты не забыл. Значит, думаешь, еще одной силы маловато будет. Именно так. Chaita! Это поможет. Возвращенцы. Mm-hmm. Реч ну и зрелище. Тут вообще никого. Паромы больше не ходят. То же самое в аэропорту и на вокзале. А теперь им моста нет. Город в полной изоляции. Тяжело нам придется. Надо же, а я ведь твердил тебе об этом последние 10 часов. Как, по-твоему, Дэс во всех городах так себя ведет? Говорят, что да. И почему народ это терпит? Да просто большинство людей на самом деле не готовы рисковать жизнью ради свободы или права быть счастливыми. Не, не думаю. хорошее предчувствие. Пассивное курение вредит здоровью. Боже, сколько же в этом городе дезовцев Ну, к счастью, у тебя численное преимущество Ты считать-то умеешь? Армия из одного человека быстрее, легче и неприметнее Плюс они будут тебя недооценивать Пока не станет слишком поздно Может, ты тогда им это объяснишь? И пусть сразу сдаются Зачем? Я же испорчу им сюрприз Ты прав Вот oh, так! Редж, у них тут блокпосты и камеры буквально на каждом углу. Им хорошо, они играют на своем поле. Вообще-то, это не их поле. Ты это им скажи. Все понятно? Туда пути нет, только с работой. Реально сработало. Реджи, я все те ретрансляторы уже опустошил. Давай, новые! Ну Но уж нет, хватит с тебя. Ты чересчур заигрался в биотеррориста. Тебе надо залечь на самое дно и не высовываться. Что ты заладил? На дно, на дно. У меня все супер, лучше не бывает. Еще хочу. Нет, я сейчас в паре с детективом из местного управления разрабатываю одну версию. Но я тебе больше ничего не скажу, пока ты не успокоишься. Ладно, ладно. Я залягу на дно, что бы это ни значило. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T <laughs> Я тут выяснил кое-что про систему связи Деза. Есть командный центр. С его помощью они координируют действия во всех районах. Ну и где искать этот мега важный командный центр? Ну, что ты так давно мечтал увидеть в Сиэтле? Ни хрена себе! Space Needle? Space Needle.